Привет, друзья! Вот простой алгоритм действий для прибыльного трейдинга. Неважно, какой инструмент вы торгуете, биткоин или другую криптовалюту. Совершаете ли вы сделки на фондовом, срочном или валютном рынке. Важно, чтобы в вашей аналитической платформе это может быть Wolfix, Atas, TigerTrade или SBPRO. Агрегированная лента сделок должна быть выведена на график. Именно при таких настройках вы получаете бесспорное преимущество перед другими участниками рынка. В реальном времени уровни поддержки и сопротивления рисуете не вы, а сама платформа. По кластерным объемам вы отличаете рыночные заявки от лимитных и понимаете, кому именно, продавцу или покупателю, принадлежит инициатива на рынке. И спокойно и взвешенно принимаете решение о входе в сделку. Если подобные настройки для вас интересны, обращайтесь.